Дорогие друзья, приглашаем вас на 27-й поток интенсива, «Исцеляющее сознание. Это практика, которая уже полюбилась многим нашим клиентам, которые получили свои результаты по здоровью, отношениям, похудению и по деньгам. Есть сомнения, проверяйте всегда, поэтому только проверить. Тогда можете сомневаться и говорить: Я не верю! Тогда только уходите из своего счастья и удачи. Этот интенсив для тех, кто хочет сеять счастье вокруг себя и действительно хочет быть здоровым, молодым, сексуальным и с деньгами. Если это про вас, то прямо сейчас принимайте решение и идите на 27-й поток. На 27 потоке у нас есть 4 пакета. С чем будем работать? Пакет дистанционный. Стоит 13 долларов. Следующий пакет «Активный» – 33 доллара. Здесь все как в пакете «Дистанционный» плюс прямая трансляция, где вы можете с нами общаться вживую в онлайн-режиме. Следующий пакет «Продвинутый» стоимостью всего лишь 113 долларов. Этот пакет для тех, кто умеет читать свои денежки. Здесь, как в пакете «Активный», плюс две индивидуальные консультации по 30 минут. С кем работать, вы выбираете сами. Варианты «Мурат и Сауле», «Мурат и Мурат», «Сауле и Сауле». Удобное для вас время по скайпу. Запросы могут быть любые. Карьеры, деньги, перезачатие, ограничения, отношения, одиночество и так далее. Следующий пакет углубленный стоимостью 513 долларов. Здесь, как в пакете, продвинуты только индивидуальные встречи по одному часу. Также вы можете всегда в течение 27 потока доплатить и взять другой пакет для более глубинной работы с вашей проблемой. Желаем удачи и хороших результатов на 27 потоке. Если быть здоровым, молодым, сексуальным и с деньгами – это про вас, то прямо сейчас выбирайте свой пакет для оплаты. Жмите на кнопку Оплата. До встречи, До встречи на двадцать седьмом потоке.